Всех приветствую на канале Техорбита, и в этом видео поговорим о реле, рассмотрим принципы и нюансы в их работе. Поехали! На сегодняшний день широкий спектр использования получили контактные и твердотельные реле. Также вместо реле используют мосфетные ключи, принцип действия у них похожий, но на мосфетных ключах управление более гибкое. Это отдельная тема, сегодня не об этом. Принцип работы реле при подаче небольшого сигнала соединить и пропустить через себя более мощную нагрузку. То есть, например, на этом реле при подаче сигнала в 5 вольт, оно, как указано в характеристиках, может пропускать через себя напряжение до 250 вольт и силой тока 10 ампер. При напряжении 125 вольт силу тока может составлять до 15 ампер. Реле эти китайские и, разумеется, как любят китайцы, все время завышать показатели. Если на них подключить мощность, как написано производителем, то просто не выдержат и прогорят соединительные контакты реле. Так что на китайских реле эти обозначения можно назвать условными. При подключении как твердотельных реле, так и контактных, нужно знать то, что реле бывают, которые срабатывают по переднему фронту, то есть когда на сигнальный провод подключен плюс. И также бывают реле, которые срабатывают при подключении на сигнальный провод минуса. Например, вот это твердотельное одноканальное реле срабатывает, когда на сигнальный контакт подается минус. Вот это двухканальное реле срабатывает, когда на сигнальный контакт подается плюс. Когда будете их задействовать, об этом стоит помнить. Хотя внешне, казалось бы, особых различий нет, кроме количества каналов. На канале Ключ кардуины я собирал зарядное устройство с функциями автоматического заряда, замеры оставшейся емкости аккумулятора и режимом десульфации. И поначалу хотел использовать твердотельные реле. Они бесшумные, в них нет никаких контактов, которые могут подгореть. В общем, по моему мнению, подходили идеально. Я подумал, эти ардуиновские реле, эти ардуиновские реле, в принципе, нет никакой разницы. Просто одни бесшумные, бесконтактные, а вторые щелкают, и на них еще вдобавок могут пригорать контакты. Установил я схему твердотельное реле и здесь меня ждало разочарование. Данные твердотельные реле не умеют работать с небольшим напряжением постоянного тока. То есть они работают, на подачу сигнала срабатывают и после этого остаются во включенном состоянии. Чуть позже я вам это продемонстрирую. Так что в схеме зарядного устройства мне пришлось применять вот эти контактные реле. Позже в этом же зарядном устройстве я их заменю на мосфетные ключи. Но ну а сейчас мне стало просто интересно, сколько они продержатся до сгорания контактов и выхода из строя. До этого я слышал только на словах, говорили, что они быстро выходят из строя. Теперь испытаю сам, и как только они выйдут из строя, я вам сообщу, сколько они проработали и сколько продержались. Сообщу или на этом канале, или на канале Ключ Кардуина. А сейчас давайте проведем пару-тройку тестов. Сейчас у меня на стенде подсоединено одноканальное твердотельное реле. К нему подано по красному и черному проводу питания, Соответственно, красный плюс, черный минус. И на сигнальный контакт через кнопку подается с питанием минус. Если посмотрите, то на планке видно, то, что сигнальный провод и минусовой подключены на одной рейке. С другой стороны, на реле подключена в разрыв лампочка на 220 вольт. Подключаем лампочку к сети 220 вольт. И при нажатии кнопки она у нас должна загораться. Подключили в сеть лампочку, подаем питание и нажимаем кнопку. Видим, все работает, как и было задумано. Теперь в разрыв реле давайте подключим 12 вольтовый аккумулятор со светодиодной лампой. Подсоединили светодиодную лампочку. Схему подключения по сигналу также. И давайте посмотрим, как сработает эта схема при подключении 12 вольт постоянного напряжения. Нажимаем на кнопку, видим лампочка загорелась, нажимаем еще раз и видим, что никакой реакции лампочка так и осталась гореть. Сначала я подумал, может быть еще нужно разрывать плюсовой или минусовой провод, чтобы лампочка гасла. Давайте попробуем. Убираем сигнальный провод, убираем минусовой провод и убираем плюсовой провод. Как видите, все управляющие контакты мы отключили, но лампочка по-прежнему продолжает гореть. То есть реле осталось во включенном состоянии. В принципе, можно взять на вооружение такую схему работы реле и применить ее в подходящем проекте. Если у кого есть какие идеи такого применения реле, пишите в комментариях. Замкнутое реле у нас так и продолжает работать, и выключится оно только когда мы сами сделаем разрыв цепи. Уберем, например, минусовой провод Погасло, обратно подключили, лампочка не светится. Реле перестало через себя пропускать ток. Теперь давайте продемонстрирую то, что казалось бы одни и те же реле, но работают по разному сигналу, по плюсу или по минусу. Это одноканальное реле, как мы уже увидели, работает при подаче минуса на сигнальный контакт. Теперь не изменяя схемы подключения, давайте попробуем подключить двухканальное реле. На сигнальный контакт у нас сейчас также подключен минус. Срабатывание будем смотреть по светодиоду. Жмем на кнопку. Видим, светодиоды не загораются, реле не срабатывает. Переставляем сигнальный провод на плюсовой контакт. Нажимаем кнопку. По светодиоду. Видим сработку реле и убеждаемся в том, что одно реле срабатывает при подаче плюса на сигнальный контакт, предыдущее одноканальное реле срабатывает при подаче минуса на сигнальный контакт. Давайте подведем итог и озвучим плюсы и минусы этих реле. Контактное реле. Его плюс в том, что оно может пропускать через себя даже самые маленькие токи. Потому что принцип его работы – просто замыкать контакты. Так же, как это происходит в механических выключателях. То, что контактное реле при срабатывании издает щелчки, это можно отнести как к плюсам, так и к минусам. В каких-то единичных случаях, нечасто повторяющихся, нам лучше услышать щелчок реле и понять то, что механизм сработал. Но, конечно же, когда реле щелкает очень часто, это просто начинает надоедать. Самый основной минус этих реле, это при более-менее больших токах сгорают и выходят из строя контакта. Это основной минус контактного реле. Что же касается твердотельных реле, они бесшумные, в них нету никаких контактов, которые могли бы подгореть, но перед их использованием нужно лучше изучать их характеристики, как и при каких токах они работают. Твердотельные реле выполняются на радиоэлементах, вот это реле выполнено на оптроне, также есть твердотельные реле, которые выполняются на семистрах. Думаю, информация вам была полезна. Ссылки на разные релюхи вы, как всегда, найдете в описании под видео. А мне на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажать на колокольчик. Всем пока!